Всем привет! Меня зовут Виктория Годская Данилович, и я владелец салона красоты Mobile Beauty. Я хочу рассказать вам о своей истории. Я, как и многие из нашей страны, выросла в обычной семье, училась в школе, в институте, вышла замуж, родила ребенка. После декрета я вышла на работу, поработала немного по своей специальности. И поняла, что это не мое. <смех> а, я все время хотела работать а, только на себя и располагать своим временем, самой. А, так как я понимала, что когда ты становишься мамой, а, тебе нужно будет посвящать себя не только работе или мужу, а также еще и детям. А, детям в первую очередь. А дети так быстро растут и... Не хочется терять ни одного момента, когда ребенок твой растет. Но когда я начала работать в офисе, как обычный график, с 9 до 6, уходишь очень рано, приползаешь очень поздно, ребенка не видишь, тем более тебе даже не хочется просто ничего делать, потому что очень устаешь. Потом выходные дни ты тоже ничего не хочешь, потому что ты пытаешься отдохнуть от трудовых будней и опять на работу. То есть как белка в колесе, постоянный такой день сурка, когда ты в принципе особо и не видишь своей семьи. Потом у меня ребенок очень начал болеть часто из-за садика. И я поняла, что мне все-таки нужно заняться здоровьем своего ребенка, и я ушла с работы. Тем временем я и еще вторым ребенком, и, соответственно, я поняла, что выходить на работу сейчас – это просто бесполезно. Я в любом случае буду как минимум еще два то и три года сидеть в декрете. И я поняла в тот момент, что мне нужно что-то делать. Потому что ну, находиться дома с ребенком это конечно хорошо, но я такой человек, что я считаю нужно развиваться. И если можно развиваться и при этом еще и зарабатывать, то это замечательно. Я начала искать в интернете различные способы заработка все что угодно, и в Ютьюбе, и в Яндексе, и в Гугле, где только я не забивала. И вот я буквально случайно наткнулась на сайт «Валим из офиса». Я посмотрела несколько видео, я поняла, что да-да-да, это мое, я, вот, я тоже так хочу. Я хочу находиться дома с ребенком, иметь свое дело, заниматься своим делом, то, что мне как раз нравится, и при этом зарабатывать. Зарабатывать ⁇ это тоже одно из очень важных вещей, потому что можно заниматься своим делом, но при этом ничего не получать. Вот. А так как все-таки семейный бюджет складывается, не только муж должен работать и обеспечивать, также я хочу что-то делать для себя, хотя бы для себя, для своего ребенка, не зависеть от кого-то, потому что в жизни бывают ситуации различные, и хочется быть финансово независимым ни от кого. И я посмотрела также видео, и вот посмотрела и поняла, что... Мне для реализации моих планов действительно нужен человек, который уже это все прошел и который может мне подсказать, показать, как нужно сделать. И просто, я не знаю, это божий дар, я не знаю, как это сказать, но на моем пути встретилась Юлия Рыж. Я, я вот увидела ее видео буквально одно, и я поняла: это мой человек. Это настолько позитивный человек, который заряжает такой энергии. Слушая ее историю, я поняла, что Какие бы ситуации ни были, нельзя ни в коем случае э, закисать, нужно срочно что-то делать, как-то развиваться, это, это очень важно. И э, я решила э, все-таки написать, и мы э, все-таки э, с ней договорились, э, это просто замечательно и она стала моим тренером, моим наставником. Я этому безумно рада. Да, она строгая где-то в своих, она критикует, ну и хвалит также. Но это важно, потому что друзья, друзья могут тебе сказать, да, да, да, все хорошо. А твой, твой наставник, твой тренер, он не будет тебя хвалить просто так. Он обязательно тебе подскажет, где у тебя какие ошибки, что нужно сделать, как нужно это исправить. Обязательно подскажет тебе, может быть, подаст какую-то идею, научит многому, потому что до встречи с Юлей я понятия не имела, как создавать сайты, как их раскручивать. Я, я этого не знала и даже не даже, не знаю, узнала бы когда-нибудь вообще, если бы вот так вот не получилось. А теперь я, я умею создавать сайты, у меня есть сайт своего салона, и в дальнейшем я собираюсь развиваться и не стоять на, на, только на одном месте. Салон, конечно, да, только-только мы развиваем, мы только начали заниматься с Юлей, но он уже дает свои плоды, и мне это радует. Я нахожусь дома, я нахожусь с ребенком. Да, сейчас я провожу за компьютером очень много времени в интернете, но я понимаю, что это, это для меня, это мне нужно. И в дальнейшем, если я буду отлаживать систему, то потом это будет все намного проще, и это будет потом работать на меня. Вот И могу сказать, что действительно, человек наставник, он нужен, он нужен, потому что он уже прошел все это, а когда еще вот именно вот я с Юлией встретилась, да, она, она такая же женщина, как и я, и она мама, и она прекрасно понимает какие-то мои проблемы, входит в положение, если вдруг что-то происходит. И она, она прошла путь, и она помогает мне пройти точно так же, но только не наступать на те же грабли, которые получалось, возможно, когда-то ей. Она помогает именно сделать так, чтобы я прошла этот путь как можно как можно быстрее. И, и лучший, без, без потерь, скажем так, каких-то особых потерь. вот Я безумно рада, что я с, с ней познакомилась, и вот мы занимаемся, и я очень много от нее узнаю, я заряжаюсь от нее энергией, и я безумно рада, и я рада, что я сейчас действительно я нахожусь дома и занимаюсь своим делом, и развиваю его. И надеюсь на то, что все будет хорошо. я даже даже не то, что надеюсь. Я верю в то, что все будет хорошо. оно уже сейчас хорошо и будет еще лучше. И всем конечно, я тоже желаю удачи и не стоять на одном месте развиваться, достигать новых высот, и еще раз хочу сказать спасибо вам, Юлия, за то, что вы есть, за то, что вы мне помогли. Это безумно, безумно. Я рада. Я очень рада. Спасибо вам огромное и до скорых встреч.